Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас такая тема по вашим просьбам. Она набрала большую часть голосов. Звучит она так. А что меня ждет далее? что придет на жизнь, а что, возможно, нужно отпустить. Так как тема такая более обширная, я решила взять мистический Ленорман Элизабет Фичер. Я люблю эту колоду, в принципе, у меня уже были расклады на ней, хотя больше я ее использую, конечно же, в личных раскладах очень говорящее поэтому сегодня я решила вас побаловать и сделать такой очень сложный достаточно энергоемкий расклад называемый гран таблон или норман а, так как а, тема это очень еще раз повторюсь а, в принципе а, много здесь можно вопросов увидеть да и задать дополнительные вопросы. Возможно, я прибегну к своей любимейшей колоде Таро Элен Дуган. А также, также еще хочу сказать, что этот расклад подойдет как для мужчин, так и для женщин. Естественно, я обращаюсь к аудитории мужской, потому как меня смотрит большинство мужчин. Но вы можете перекладывать местоимение «она» на местоимение «он» либо смотреть, так как здесь будет две карты, да, одна карта мужчины, одна карта женщины, вы можете смотреть, что касаемо женщины, информацию, да, которую я буду дальше, ну, как бы раскрывать, либо касающуюся мужчин, то есть можно и так так загадывать, как вы захотите, так вы можете и смотреть, так? ну что ж, начинаю раскладывать сам расклад. Да, кстати, не забудь подписаться, если ты новый зритель. Не забудьте поставить лайк, обязательно комментируйте. Очень важна ваша активность на канале, потому как делаю эти расклады исключительно на голом энтузиазме, как вы понимаете, и мне интересно насколько все это резонирует. И если вас интересует более подробная информация по конкретной теме, конечно же, здесь это онлайн-расклад. Вы можете обратиться ко мне. Все данные я указываю всегда на, ну, как бы на мессенджеры для того, чтобы получить личную консультацию. Ну что, начинаю раскладывать. Что дальше у вас в жизни Ага, колоду взяла их ногами, наверное. Угу. Ну что ж, здесь я вижу, что вы были в застое достаточно долго, для себя э, решали какие-то сложные ситуации, у вас было много потерь. Это касаемо, кстати, здесь э, я еще раз повторяюсь, обращаюсь к мужской аудитории. Потерь было как финансовых, так и душевных, моральных, физических. Э, в состоянии здоровья у вас сейчас на данный момент времени э, не очень, скажем так, не очень устоявшаяся. Да? То есть есть такая раз, разбалансировка, да? не хватает сил. Есть у вас много в окружении людей не очень, скажем так не очень приятного характера, у вас сейчас общение. Да, это я вижу сразу, но сейчас более детально объясню, что, куда и как. Опять-таки, так как это у нас сейчас расклад общего плана, я буду говорить под гран-табло, гран скажем так, более общую информацию. Поэтому здесь будет, ну, знаете, как не сильно много уделять каждой позиции да здесь можно долго раскладывать раскладывать можно не знаю часа два наверное, но я буду говорить вкратце потому как у нас понятное дело общая картина да вот вкратце как бы что хочу сказать сразу если вы мужчина который находится, я вижу вы потеряли, Самое главное, вот в суть, да, вот этого расклада я вижу вот э, загвоздку здесь, в данном сегменте а мужчина есть у него пламенное чувство, да, вот желание увидеться по э, карте саник под ним, да, в его действиях. Дом карты всадник у нас вот здесь, удача, клевер. Он надеется на удачу, что скоро встретится с, с девочкой, которую он очень любит. Вот 19-я карта, карта башня. Был у них разрыв. Здесь у нас карта букет на месте башни. То есть мы говорим о том, что потерял эти отношения, вот дом, карты, букет, ну кто знаком с системой Норманд понимает о чем я говорю, я просто в красе рассказываю ваше здесь взаимодействие. Мужчина думает о потере, о том, что он потерял нечто ценное в своей жизни, да, вот здесь вот эта вот ситуация у него достаточно нервном головном таком процикливании, да, в голове. Карта крысы. Здесь какой-то хитрость, обман был применен. Вы потеряли эти отношения. Идете вы к тому, что вы будете либо общаться по перепискам, вот у вас есть здесь карта письмо выходит на исходе, то есть мужчина, в план действия мужчины, вы хотели бы найти все-таки человека, начать с ним общение, у вас этого общения долго не было, вы отдалились, возможно, многие здесь уехали, переехали и так далее, здесь было магическое воздействие, а совершенно определенно, видите, вот эти четыре карты, вот самое основное, что есть у вас сейчас в данном аспекте, это то, что есть в вашем окружении, понимаете, люди, которые вам устроили вот это препятствие в ваших, да, вот в ваших взаимодействиях. Карта Гора, вот ваша любовь, дом карты горы. Кто устроил? Люди, которые нечестного порядка, это ваше окружение, которое вы хорошо знаете, потому что здесь все карты об этом говорят. Собственно, по карте общения да я вижу, что сейчас у вас проблемы проблемы у многих в семье, здесь меня смотрят и семейные пары, я смотрю, да, и люди, которые находятся еще в каких-то отношениях, ну, то есть они в семье мужчины, смотрят на отношения, которые у них, ну, как бы, тайны. Почему? Потому что в доме в карте мужчина в доме мужчины, здесь тайны, да, тайна, а дом этой карты вот находится женщиной, у многих из вас есть тайное отношения вот о них я сейчас говорю, что здесь вот у вас проблемы, большие проблемы были до этого, да, мы смотрим, что, к чему вы двигаетесь. Перемены у нас находятся в третьем доме, в Гран-Табло, здесь у нас карта гора, здесь карта чувств, то есть ваши чувства будут разблокированы, вы идете к этому, но... Слишком вы как-то, что сказать, много здоровья потеряли, да, вот на этой почве. Почему? Потому что были совершены некие действия, манипуляции. Ну, это как бы общая картина. Я не буду здесь сдаваться в данном случае, кто это совершал, по какой причине, когда это было. Опять-таки, просто к чему вы двигаетесь. В вашем доме карта дерева. То есть все-таки родственные, родственные какие-то моменты с этой женщиной вы все-таки установите в ближайшее время рядышком карта коса. Будет у вас удача на вашей стороне. Видите, под картой удачи карта солнца. То есть в скором времени сменится вот эта гора, вот это препятствие в вашей любви. Уйдут эти соперники. Вот карта развилка, карта луна что придет новое, да? что уйдет вот эта змея подколодная, которая у вас вот сидит. Это может быть уровень, опять-таки, воздействия на вашу, на вашу жизнь, какого-то злого умысла, злых людей, возможно, каких-то ваших прошлых поступков, которые привели к этой ситуации, что у вас сейчас здоровье находится на уровне, знаете, ну, скажем так, многое у вас, как сказать, много в жизни перемен, потому что теряете силы, да. У нас есть такое здесь подоплека того, что есть какие-то давние друзья, да, вот которые с которыми вы вместе, и они сделали эту ситуацию для вас. Возможно, вы общались с людьми, которые вот здесь вот такая троечка. Это самая главная суть этого расклада, серединочка. Что вы двигаетесь к Луне, да, к чему-то такому... Ну, как бы не очень правильному для вас, не очень. Видите, Луна у нас находится в доме развилка, в развилке у нас карта предателей, да, то есть вы как бы постоянно общаетесь на постоянной основе по кресту с каким-то тяжелым окружением, так как тут рядом карта собака, то есть эти люди вам либо приходится в дружеской какой-то, да, в вашей тусовке, скажем так, либо это люди, которые, которые хотят вам казаться друзьями. То есть вот такой момент есть. Вы, пожалуйста, посмотрите вот в своей жизни, оцените ту информацию, которую сейчас дает Гранд Табло, и как бы поймите, что и как у вас на самом деле. Именно вот эти вот предатели вам не дают ощутить себя как бы полноценно. Во-первых, почувствовать себя свежо, Здорово и набраться, какой-то энергетики. Да, у вас вот по карте крест какие-то тяжелые окружения, тяжелые общения, которое постоянно влияет на ваш ментальный уровень. Вы поэтому чувствуете очень большую загруженность. Вроде бы и работаете как обычно, да, но чувствуете, что сил уже не хватает ни на что. Вот такой момент. Нужно убрать, отдалиться. Видите, карты вам советуют. Отдалитесь от этих людей, потому что у них свои на уме свои там, задумки, которые вам очень бы даже не понравились, если бы вы о них знали заранее. И вот эта гора, вот то, что уходит, да, вот это препятствие, чтобы, может быть, и денежки больше шли. Да, у вас там есть финансовый отток по причине того, что люди нечестны с вами, это может быть и предприниматели, с которыми вы общаетесь. Дружеская карта здесь, да, это не значит, что это обязательно именно близкий друг. Это говорит о том, что этот человек вам ну настроен, вам кажется, нормально, да, а на самом деле это лиса, ну, как бы хитрость и... Но я вас хочу как бы заверить, что этот расклад как раз показывает, что лиса в вашей жизни скоро уйдет. Видите, она в принципе в доме крыс, в доме того, что уходит. Вот что уходит, мы говорим, что будет уходить, уходить. Вы либо сами их уберете, да, трезво посмотрите на свое окружение, либо как-то ситуация сложится так, что, да, вот при помощи высших сил вы увидите все как есть. Почему? Потому что сейчас в вашем доме, это ваш дом, как бы ваш хранитель вот этот. Энергии, энергетики вашей, здесь карта гроб. То есть вы себя закрыли, закрыли по отношению к, к хорошему, да, и э, как бы общаетесь, ну, возможно, именно поэтому вы закрыты, что э, вам, может быть, тяжело э, после той информации, которую вы получаете от каких-то вот таких вот сущностей, да, о которых я сейчас описывала, видите, эти сущности идут на карту облаков. Вот они делают эти развилки, рассорки может быть с кем-то делают, да, для, для людей, которые много общаются и э, постоянно находятся в социуме. Вот у вас есть такое окружение. Что такое облака? Это когда вам, как вам сказать, наводят э, ну, слухи, какие-то сплетни, какие-то наговоры, оговоры. То есть вы постоянно крутитесь вот в этой энергетике, вам желательно выйти из нее, потому что она очень тяжела. У некоторого процента людей, которые сейчас смотрят этот расклад, такая обстановка происходит в доме, потому что здесь, видите, крест и карта дом. Дом карты облаков находится вот в этом месте, шестая позиция. Карта дом – это вот здесь вот, да, и здесь у нас коса. То есть постоянные ссоры, конфликты в доме. То есть это может может быть, ваша, собственно, супружеская, ваша жизнь, которая вам не приносит, ну, в общем, тяжело вам очень. Тут тоже обратите внимание, насколько эти отношения для вас, вот так вот показывают карты. Возможно, там нужно проследить, все ли хорошо, все ли действительно так, как вам говорят. Не нужно верить на слово тем конфликтным вот этим вот моментам, потому что вы теряете здоровье. У вас над головой карта крысы. А это на данный момент времени. Да? То есть не пугайтесь, картина будет меняться. Почему я уже сказала, в картах перемен вы убираете препятствия, открываете свой канал денег, любви, Собственно, взаимо... ваших взаимоотношениях с новым социумом, которого вы пока ну, не видите в своем окружении, потому что это карта, собственно, будущего. Смотрите, здесь у нас карта сад, гармоничные отношения. У вас будет большой, как бы, прирост в том, что вы, ну, во-первых, расширите, может быть, свой бизнес. Для многих из мужчин это проиграется. Либо а, те отношения, которые сейчас закрыты, да, по этой карте. Вот то, что я говорила, вот женщина, она находится в этой позиции. А, либо здесь будет а, возобновление отношений. То есть такой тоже. Причем возобновление не просто так, а на уровне видите, создадите союз, потому что здесь у нас в общении вот дом карты Соф находится карта Аисты, а Аисты, дом этой карты, находится возле мужчины, карта сердца, то есть вы возобновите любовное общение и создадите семейный союз, здесь карта Орхидеи в доме сердца, карта Орхидеи находится в карте, собственно, вот такой я вам показала многоугольничек, который, да, можно сказать, вас объединяет. Да? Ну, астрологически это все моменты, мы не будем их долго на них присутствовать. Сказала, сказала. Дальше. Возле карты рыб, собственно, ваши чувства. Вот здесь карта кольцо. Замечательная позиция. Почему? Потому что здесь и ваши новые какие-то заключения, каких-то сделок. Да? Опять-таки, рыба – это канал и денег, и канал чувственный. И вы можете, причем на постоянной основе, потому что дом карты кольца находится вот здесь. Да? Это карта-якорь. Карта-якорь карта якорь это карта стабильности чего-то постоянного удовлетворения от того что вы имеете да то что вот уже незыблемо ваше вы создаете постоянные какие-то вот ваши взаимодействия, которые долгое время будут приносить по карте кольцо, и карте букет вам наслаждение. То есть это и чувственный аспект, и это аспект вашего взаимодействия с людьми с точки зрения вашей карьеры, какого-то, знаете, может быть, судьбоносных каких-то встреч, потому что здесь над ними карта, смотрите, общение совы и карта Ленорман книга, да? То есть книга – это вообще судьба. Карта, э, дом карты книга у нас находится в позиции всадника. То есть здесь у нас первая карта – клевер удачи. Да? Вот, вот как бы это ее дом здесь. То есть, понимаете, вот такой вот триоль, можно сказать. Карта у нас э, удача судьбоносная удача, какое-то свидание, какая-то встреча вас ожидает. Судя потому, что над этой картой у нас карта сердца и женщины, значит, все-таки судьбоносная карта встречи с этой женщиной, которая сейчас вам недоступна, закрыта, там, не знаю, у кого что. Это может быть не обязательно карта встречи именно любовной, это может быть какого-то человека, очень важного в, вашем, в вашей жизни, который принесет в вашу жизнь что-то новое, удивительная здесь под ним под картой всадник карта плетки в ее дом вот здесь то есть будете общаться здесь два под варианта будет либо сексуальное общение либо рабочее общение да эта карта обозначает такие вот моменты здесь еще в синтификации да вот в доме норман 34 стоит 33 карта ключ то есть Ключевые чувства, да, потому что 34-я позиция, это у нас карта чувств, ключевые позиции в чувствах, да, в принятии каких-то решений, каких-то... Моментов заключения каких-то сделок, то, что я говорила, рыбы, да, там это и денежный канал, и чувствительный канал, будут все-таки уже подвластны именно вам. Почему? Потому что вы убираете вот эту тяжесть, да, убираете вот этих вот темных лиц, темных каких-то кардиналов, да, вот в, вашей, в вашем окружении и приобретаете, собственно, то, о чем я говорила, стабильность, некую стабильность, вы берете все в свои руки. Почему ключ? Это магическая такая карта. Вы, ну, на второе это можно сказать карта маг вы наконец-то берете свои руки, собственно, воплощение своих идей, задач, у кого, может быть, там создаете какие-то новые проекты, новые, открываете новые филиалы. Вы можете сейчас, в этот период времени, на который мы сейчас смотрим, у каждого он свой, не советую смотреть дольше, чем две недели, вы можете именно в это время, очень благоприятный период у нас сейчас, астрологически он в данный момент, в апреле, вот с 8-9 апреля до конца этого месяца вы можете совершить прорыв в вашей жизни, понимаете, вы можете взять этот ключ в свои руки и совершить некий прорыв в перестройке именно качества своего жизни, выйти на новый уровень. Видите, карта нового, карта ребенок стоит в этой позиции. Здесь уходит, когда это будет происходить, уходит от вас вот эта тяжесть, которая долгое время присутствовала, видите, в серединке, заблуждение по поводу некоторых своих жизненных планов, да, заблуждение по поводу того, стоит ли мне ехать в эту, может быть, поездку, в эту, может быть, командировку, стоит ли мне переходить с одной работы на другую, у кого что, да, или там стоит ли мне выходить из этих отношений, выходить и искать новые отношения либо возвращаться в те отношения которых там я ну то есть я сейчас проговорю абсолютно все что я здесь вижу вот здесь вот вы это решите для себя каждый на своем уровне то есть это будет сделано в правильном направлении понимаете вот все то что вот самое интересное в этом раскладе что все то что вами создавала как бы, затор да, вот в вашей судьбе, то, что вас не устраивало, у вас было много потерь. Еще раз повторю, над вашей головой вот эти все крысиные вот эти бега непонятные, которые вы не могли отследить. Вот они все уходят, видите? Они все в одном ряду, и они в центральном ряду этого расклада. Куда вы двигаетесь? Давайте посмотрим. Вы двигаетесь к тому, чтобы занять лидирующие позиции по отношению к своей жизни. То есть вы создадите новые какие-то дружеские связи. Это первое. Вернете, может быть, либо найдете, либо познакомитесь у кого что. А, любовные отношения. Да, Вот прекрасно я здесь вижу. Единственное, что уберите нервозный план, он вам очень мешает. А в своем личностном плане сделайте прорыв. Почему вы будете нравиться людям? Ваш продукт, ваш скажем так, то, чем вы занимаетесь, будет более аттрактивен да, для других людей. Вы будете нравиться. Потому, почему? Потому что рядом карта кольцо. Вы будете боссом в той схеме, да, в которой вы для себя вот сейчас решаете. Почему? Потому что следующая карта после карты гроб. И, кстати, это дом женщины. да Вот она вот рядышком. Это карта медведь. То есть вы появитесь в, в какой-то степени. Да, медведь это у нас практически карта силы, мощи, могущества. В принципе, это карта императора, да можно сказать, такого мощной энергетики, когда вы ничего не боитесь уже. Вы создаете что-то, что позволяет вам почувствовать себя уже на другом уровне. Здесь вы будете в социуме, в социуме исполнять свои какие-то не просто планы, а до, достаточно долгожданные мечты, потому что рядышком карта 16 у нас стоит на позиции карты солнца, успеха. Все, что вы сейчас будете делать, именно делать, не задумывать, а именно делать по карте «Медведь», оно будет успешным и будет приводить к реализации ваших мечт. У многих уйдут, кстати, магические влияния со стороны третьих лиц, вот неважно в бизнесе, в личной жизни. Опять-таки, почему? Потому что вы, именно вы возьмете в свои руки то, что я вот говорила. Кстати, для женщин, если у меня сейчас смотрят женщины, проговариваю, очень удачная позиция в вашем доме, появляется какой-то мужчина, который, видите, с планами, что у него в голове, да, это у нас уровень головы, что у него в мыслях-то. А у него в мыслях соединиться с вами. Это может быть не обязательно документированная какая-то вот, э, ну, знаете, как вот у нас сразу кольцо, это кольцо на палец. Нет, это может быть просто э, деловой союз, это может быть э, э, союз по интересам. То, то, что вот вам интересно, да, так как карта общения, вы будете постоянно кольцо, медведь, э, совы, вы будете постоянно общаться, это будет приятное общение, потому что рядышком у нас карта гармония, сад, карта рыбы, вы будете постоянно общаться с очень приятным для вас человеком, который вам будет приносить радость, почему потому что рядышком карты солнца, карта букет. Единственное, что я могу сказать мужчина это так как вот рядышком вот его дом, который придет да, в вашу жизнь, он будет изначально очень закрытым человеком. То есть, ну, возможно, не сразу проявится, но это для тех, кому вот актуально то, что вот я про женщин проговариваю. Если вы мужчина, опять-таки, вам нужно обязательно из своего окружения удалить а лиц, которые вам, ну, грубо говоря, гнобят вас, да, вот вы чувствуете, что вы теряете энергетику, грубо говоря, вампиризм уберите, что это значит? Это значит, когда вы общаетесь с человеком, вам это очень неприятно, у вас там, не знаю, в организме происходят некоторые такие, знаете, это всегда чувствительно для человека, когда энергетика, знаете, такого страха, испуга немного, да, когда вам кажется, что рядышком, человек слишком ну, как-то нахально себя ведет. Вот это и есть вот то, вот о чем я говорила. Для многих из вас, это, э, те, кто смотрит мужчины, это уровень рабочих отношений, где вами э, может быть у многих из вас э, молодые люди Женщина-босс, да, вот, вот так. Почему? Потому что в, этом карте, в этой карте здесь выпадает женщина в, в ее доме. Возможно, это для многих это семейные отношения, где вами э, ну, беспардонно можно сказать помыкает женщина, с которой вы находитесь в браке. Вам нужно вот это вот каким-то образом изменить. Да, у каждого свой уровень. Здесь карты об этом указывают. Вы меняете, это у вас получается. Смотрите, сразу показываю ваш взлет, да, получается э, и в здоровье улучшение, и возможно у вас появится, невозможно, а точно появится желание развивать ваш э, ну и, собственно, физический уровень, вы приобретете массу сразу свободного какого-то, ну знаете, дыхания, вот вас отпустит, вы приобретете сразу мотивацию жить дальше, какие-то перемены, которые действительно у вас будут, перемены в чем, у многих в статусе отношений. Я уже проговаривала здесь действительно заключение, либо гражданского брака, либо настоящего, да, документированного, либо возобновление общения с человеком из прошлого, либо просто вот вы начинаете ловить ту удачу, так как первая карта самая важная в раскладе. Вот почему какие перемены вас ждет удача. Удача судьбоносная, при условии, что вы уберете, поможете, да, сами себе увидеть, кто из кто рядом, и убрать нежелательное общение, которое вам мешает. В принципе, по большому счету здесь э, я не вижу, чтобы у вас были серьезные проблемы со здоровьем, но есть такой момент, что у кого-то болеют, э, болеют близкие, но это такой временный вариант. Почему? Потому что над картой болезни у нас выступает, это для мужской стороны говорю, выступает карта букет. Букет – это цветущая то, что вам по судьбе, да, вот цветущее ваше тело, там, не знаю, вообще многие здесь мужчины, которые смотрят, обладают э, прекрасным здоровьем от, э, как бы, от своей природы, да, у них хорошая генетика. Прекрасное тело, они развиваются. Я вижу это, что занимаются собой, ходят там и в залы, и, и плавают, и все такое. И сами по себе неплохие ребята. Единственное, что уберите вот это вот влияние, вот на кого-то вы подсели, да, вернее, в своих каких-то каждодневных, не, не вы подсели, а у вас каждодневная какая-то нервотрепка идет, и попробуйте переключиться на что-то новое. Да, вам нужно новое, вот карта нового. Видите? Развилка в чем? Что вы из старого, вот карта развилка, вот ее дом карта змея, вот эта вот, из карты развилка, да, вы идете в новое, а здесь как бы новые отношения, вот сразу в доме будут новые отношения, а, то есть, э, либо у вас действительно кардинально меняется жизнь у многих, не бойтесь идти в новые отношения, они вам по судьбе, я уже это говорила, вот, карта клевер, карта удачи, причем удачи такой, знаете, пассивной, когда вам не надо, э, знаете, быть, э, не знаю, в общем, взлетать в космос, чтобы все изменить. Вы должны просто для себя определить, что нужно вам, и двигаться в этом направлении. Самое центральное, что здесь в этом раскладе выпадает, что вы боитесь перемен. Вот карта Луна, но все-таки перемены у вас сами идут, понимаете? Они вот из тяжести. Вот вы сейчас находитесь в самой тяжелой карте, карта Крест. Карта-крест, тяжесть, тяжесть, какое-то нежелание двигаться никуда, нежелание там вставать, в общем, утром что-то делать. Есть у вас такой посыл, именно личностная характеристика. Да? Почему? Потому что вот дом-карта-крест находится у нас здесь, понимаете? И вы как бы, будут перемены этого характера, скорее всего, вас вдохновит какие-то новые, вдохновят какие-то новые отношения. Почему? Потому что я вижу, что рядышком вы совсем рядом стоите с какой-то встречей судьбоносной. То есть это для вас сейчас самое актуальное. Вообще в Гранд Табло, в системе именно Ленорман, здесь работает правило, что близко да, к вашей сертификации. Я смотрю сейчас на мужчин. То и актуально для вас. Вот это вот для вас самое актуальное. А вот это, это то, что вот отходит да, наш расклад сегодня какие перемены что, что вообще придет и что отпустить отпускайте вот этих вот лицемеров лицемеров грязных ваших каких-то там э, не знаю в общем возможно вы в плохую компанию попали возможно вы там выпиваете здесь такой момент я вижу возможно вас обманули обманули хорошо тогда вот из не, то есть вы о чем-то мечтали здесь мы это может быть и финансовые планы душевный план и план там допустим встречались долгое время либо жили в браке с женщиной которая вас обманула здесь такие ребята я вижу потому что здесь уже родственные связи я вижу что достаточно долго были в каком-то знаете зацикленном состоянии что делать что делать потому что ну как бы рвать то что было долгое время в ну как бы вашей жизни очень тяжело но вы такие все-таки все -таки это все равно обрываете видите И следующая карта Идет у нас карта коса, то есть это уходит по-любому из вашей жизни. Понимаете, вот в чем карта э, клевер хороша здесь, что даже если вы э, ничего не будете делать все равно ситуация, она уже для вас, конечно, по-другому сложится, не так, как если вы сами примете решение, но если вы даже ничего не будете делать, все равно это уйдет. Почему? Потому что здесь центральная позиция идет. Перемены в чем? То, что вот это уходит, понимаете? Вот это вот все старое уходит. Уходит еще что? Ваши лицемерные какие-то окружающие вас, ну, взаимодействие Вот они даже видно, как они уходят, кто куда, да, вот, кто налево, кто направо, и это все сущности очень такого неприятного для вас. Вы, я думаю, очень многие из вас уже поняли, кто есть кто в вашем окружении. Почему? Потому что выходит карта э, змея, вот, вот эта вот, э, не очень хорошая энергетика, она выходит уже на стадии, что это развилка, что эти люди уже стоят на развилке. Они только не знают, в какую сторону уйти. Но они уже ушли, понимаете? И вот на смену этим предателям приходит все-таки в исполнение вашей мечты. Возможно, у многих исполнится мечта всех, всех, э, всей ей жизни всей жизни, да. Почему? Потому что здесь это мистический Ленорман. И здесь карта Луна. Все-таки дом... Э, я считаю, что... Э, это очень важный момент, что карта Луна, понимаете, это ваше наполнение, такое эмоциональное наполнение в жизни, без чего вы не можете получить удовольствие. Это, собственно, ваши эндорфины внутренние, понимаете? И вот мешали этим эндорфинам вот эти, как бы сказать, змеиные укусы, да, у кого они какие. И так очень, как бы поэтически сейчас говорю, но оно так и есть. Вы много страдали. Вы тут настрадались, эти страдания уходят. Здесь карта «Корабль» – это говорит о том, что это уходит. И вы от этой тяжести, этого креста, где вы уже сами себя закопали, можно сказать, этими эмоциями ужасными, вы выходите все-таки в карту «Луна» и карту «Айс», прекрасной карты, и вот этого общения успешного, общения у кого с социумом, я уже говорила, у кого новая семья будет, да, потому что у вас уже, судя по тому, что женщина-мужчина рядом с Стоит, и она у него в голове практически. Да, она с картой крысы, эта женщина, то есть эту женщину вы потеряли, да, то есть из виду, но она рядышком, то есть как бы уже в ваших там планах, естественно, я вижу в голове что-то поменять, и у вас это в принципе получится, гора уходит. Но еще раз хочу предупредить, что для того, чтобы не нарушить свой физический план, здоровье, вам обязательно нужно перестать нервничать. Почему? Потому что здесь такие карты, именно вот, знаете, во-первых, между вами конфликт, я уже это понимаю, конфликт, да, вам нужно как-то вот себя скоординировать, что причина это понятна, и что сейчас не стоит даваться в прошлое, не живите в прошлом. Вот здесь прям видно, насколько было тяжело в прошлом, и насколько замечательная картина будет в будущем. Вплоть до того, что у вас изменится отношение даже к самому себе. Вы почувствуете огромный прилив сил, а почему? Потому что здесь такие карты чудесные. Заканчивается этот расклад. Вот углы расклада я всегда смотрю и рассказываю. Вот даже на уроках я очень люблю рассказывать, как важны углы. Что в вашей жизни самое кардинальное? Смотрите, карта клевер, удача, да, вот ради чего мы, собственно, смотрим этот расклад. И карта письма. Приходит Карта письма – это и есть информация, которую мы сейчас смотрим. К дом карты э, письма, письма да, 27-й. 27-я позиция в этом раскладе у нас карта башня, Карта башни – это карта букет. Цветущее и здоровье, и цветущие отношения, и сексуальные отношения. Здесь вот в карте букет все это. Сменяя, ну вот в вашей личности, да, 19 карта, это, собственно, ваша есть супостасть, всего, там, деловая сфера, не знаю, сама ваша, ваше тело, как бы, да, здесь вот карта башни, она, эта башня, получает вот приток нового, чудесного и самое интересное, что удача сама по себе приходит к вам в руки, да, вот вы даже можете и не знать об этом, но она приходит, потому что так вот так Богу угодно, что для вас открывается сейчас вот это время, да, а, то, о котором я сейчас говорила. И, смотрите, вторые углы – гроб, то есть ваша закрытость, неуверенность в себе, у кого что, у кого болезненные состояния, у кого вплоть до того, что какие-то, знаете, бессонницы, очень много чего тут можно сказать, либо там закрытие отношений прошлых, и карта крысы, потери, да, потери по гробу. Вот это вот все тоже уходит что? Уходит именно вот это вот ваша а, самая, самая сложная часть жизни, самая тяжелая часть жизни. она а ее смену что приходит? Ведь у нас карта вот эта вот всадник, вот она здесь, ее дом. Приходит что? Удача. Вот эта удача, причем удача какая? Рядом якорь, вот его дом, и вот карта книга – судьбоносная удача. А карта перемены, вот она здесь, да, это что? Перемены в том, что уходят препятствия. Препятствия в чем? Еще раз повторюсь, препятствия в чувствах, в денежном канале. И этот дом у нас находится здесь. Карта ключ – это вы, вы просто возьмете в свои руки, пусть не сами свою жизнь возьмете в руки и эту удачу как бы привлечете и намагничите еще быстрее, еще больше, даже в больших объемах, чем вы. Мечтаете, потому что карта Солнца у нас находится здесь. Это ваша мечта что-то поменять. да? Вы долгое время находились замкнутым. У кого даже пространство было замкнуто, вы не могли выехать. Скорее всего, это связано с коронавирусом, но это понятно. Здесь, собственно, расклад не только о том, что у нас закрыты границы в некоторых моментах, а еще и о том, что вы долгое время не могли в своей жизни какие-то вещи сделают для себя важные, понимаете, личностные вещи. Я уже не говорю об отношениях, хотя суть этого расклада, как оказалось, да, для многих из вас, скорее всего, здесь сидят э, на раскладе у меня, пришли в гости мужчины и женщины, которые смотрят на отношения, которые не сложились в прошлом. Так вот у вас, видите, сердце, вот в голове тревога, очень большой нервный план как у мужчины так и у женщины да это карта на вас двоих но что между вами карта любви это прекраснейший расклад для, если кто смотрел на отношения если вы смотрели сейчас на то стану ли я лидером в каком-то там допустим вашем там взаимодействии где бы то ни было там женском мужском да стану ли я более успешным Будет ли реализована Та или иная моя Какая-то задумка Абсолютно точно, да Я уже показывала карты медведь и так далее Единственное, что вам мешает Противники ваши Может быть, какие-то конкуренты Коллеги, да, я касаемо вот того, что мы говорили, карта лиса и карта змея, да, вы их уберете. Они, вот змея уже уходит, а лису, лиса, она как бы, знаете как, это хитрицы, которые, вот я же говорю, они мол, молчаливые хитрецы. Вам надо будет проявить все-таки силу, да, вот по карте ключ и этих хитрецов подвинуть. Почему? Потому что они вампирят именно ваш ресурс. Не допускайте никогда в своей жизни ощущение, что ну, как бы, вами можно пользоваться, знаете, как... Э, ну, в общем, я думаю, все, все взрослые люди прекрасно все понимают. Здесь, по большому счету, в будущем я вижу прибыль у вас. Вот даже последняя карта, работа, карта работы, да, башни, карта-букет, ее дом и прибыль. Почему? Потому что карта-письма вот находится в этой позиции под мужчиной. То есть в его ближайшем действии, в его ближайшем будущем именно мужчины будет э, либо счастливое какое-то э, окончание каких-то там... Может быть, у кого там есть э, проблемы с документацией, да, вы получите эти документы, либо вы откроете свое дело там, то есть и такие моменты, так как тут башня и письмо, либо вы получите какое-то известие, которое вам очень важно, так как здесь у нас карта и рабочая рядышком, двойная, кстати, карта плетки, и якорь, кстати, тоже тут, и еще и самое главное, собственно, карта, что придет, это карта в саник, то, конечно же, у вас будет... Знаете как, вы даже, может быть, удивитесь, но у вас откроются новые какие-то... Как сказать? Новые взаимодействия там от тех вот людей, от которых вы даже не ожидали. То есть на смену тем вот этим лжецам, в которых вы сейчас верите, либо уже открыли глаза себе, придут абсолютно новые люди, видите, новые друзья. Вот я прям читаю, новые друзья по любовной энергетике. Ну, в данном случае энергетика, симпатии. Действительно, они вам будут приносить радость да, в общении с ними. Может быть, кто-то сможет найти себе хобби новое, компанию по интересам. Здесь и такой момент я вижу. Почему? Потому что рядом у нас карта лилии. Это карта такого, знаете, благородных каких-то рядом. Якорь, вот то, что я говорила. Благородные люди, то есть люди, которые вас не предадут, которым будете доверять. Может быть, у кого-то будет новое ощущение в отношениях, которых ушло, знаете, вот доверие. Вы возвратитесь ну, знаете, произойдет какая-то ситуация, где вы посмотрите на ситуацию в прошлом, да, между кем-то из вас, с нового ракурса. Почему? Потому что крысы эти, волнения, дурацкие какие-то ваши, ну, вот эти вот ощущения того, что все пропало, все пропало, знаете, вот ну, как, как мы обычно, судорожно э, у нас находит вот это вот состояние бывает, да, вот когда негатив там вокруг, вот, мерный такой э, озноб. Вот у вас это уйдет, вы успокоитесь и наконец-то поймете, что, где, куда и как, и по вот этой карте всадник. Вернетесь к чему-то прежнему, да, прошлому, карта якорь. Но фундаментальному для вас. Потому что здесь такие мощнейшие карты рядышком стоят. Карта орхидеи, карта якорь. А, в общем, грант-табло еще можно очень долго рассказывать. Суть я, а, в принципе, вкратце объявила. Что еще могу сказать, что женщины, женщины приобретут какое-то новое для себя ощущение от жизни, женщина повернута в сторону нового. Возможно, кто-то из вас действительно... Будет в новых отношениях, вас, вас ожидает переезд, я вижу, потому что здесь карта дом, карта ребенок, новый дом какой-то будет, либо действительно будет у вас новая семья, и в будущем, там через несколько э, лет вы можете даже пополнить эту семью, но это у кого это актуально здесь, что еще у нас? Вы мечтаете, если говорить о женщине, вы мечтаете о том, что появился, видите, такой рыцарь, <смех> рыцарь, на коне с кубком, да, вот сердечко, вот он рыцарь, чаш, можно сказать, ну, еще такой мачо, потому что вот этими картами, такая сексуальная карта плетки, то есть есть такие у вас задумки, и они у вас опра оправдаются, да, есть, единственное, что берите этот нервный план, который я вам сегодня говорила, ну что, в принципе, ничего такого я не вижу особенно плохого. Вы, мне кажется, вы в 2020 году, 2020 год, начало 2021 -го года, пережили сильнейшее потрясение многие из вас, очень многие из вас. Опять-таки выходим из тяжелых кризисных ситуаций. Вот эта карта у нас карта Крест, выходим с достоинством, выходим, ну да, с некоторыми потерями у многих, но выходим. Вот эта карта движения с Креста в карту Луны и карту аист. Опять-таки новые семейные отношения, семейные узы у многих из вас ожидают, вы об этом мечтали, все, все тут рядышком видно, показано. И, в принципе, та гора, которая у вас была долгое время, блок а, скорее всего, она была сделана не вами, не вашими. А, как это сказать? Вы они многие не подозревали, да, что это, над вами так сгустились тучи вот эти облака тучи, да. Это было вам навязано вот. Лиса, в общем, леса. она уходит. леса, вот ее дом, она двигается в направлении, куда развилка, то есть уходит из вашей жизни. Вот такой удивительный здесь получился у нас расклад. Отпишитесь, пожалуйста, поставьте обязательно лайк. Отпишитесь, как у вас тут проигралось, потому что расклады эти сложные, и есть нюансы, которые очень интересно будет послушать. Ну что, когда у вас наконец-то произойдет эта судьбоносная встреча, я думаю, что очень даже скоро тоже, кстати, обязательно напишите, потому что это очень важно. И желаю вам счастья, прежде всего. Вот ваши дороги, они уже практически открываются. Для многих они уже открыты, потому как этот расклад онлайн. Здесь, как бы, знаете, ну, как сказать, инерция еще среды как бы здесь отображена. Но так как гора находится в карте перемен, для многих эти дороги уже открыты, смело дерзайте. Для тех же, кто еще не убрал какие-то свои заторы, вот карта, видите, коса, она для вас такой уровень. Посмотрите на нее внимательно, да, скосите, вот скосите то, что поросло уже там... Ну вот, знаете, как заходишь в сад, который заброшенный, да, вот нужно обязательно обновить природу, да, помочь ей дышать, вот, вот точно так же помогите сами себе, уберите, вот уберите со своей головы, уберите вот эти вот неудачи прошлые, которые вам мешали двигаться дальше, потому что у вас всего лишь два шага, да, для того, чтобы достичь той гармонии о которой вы мечтаете. Вот эта гармония, она уже здесь, понимаете? И вот эта удача, она вообще в первой карте. Мы начали с чего? С того, что вас ожидает удача и исполнение вашей мечты. Кстати, исполнение мечты для многих из вас, так как это дом, да, вот 16 дом находится здесь А карта собаки У нас находится здесь То есть это исполнение мечты Именно мужчины Понимаете? Мужчина, который в карте собака сейчас И у него исполняется мечта причем мечта, которая вот по карте якорь, по карте ключ, ключевая в жизни, вот самая важная, и которая приносит огромное удовлетворение от, от самой его сущности. Потому что карта якорь, карта кольца, дом карты якорь здесь, это карта кольцо. Есть тут для многих из тех, кто смотрит, такое вот такой посыл, что вы откроете что-то новое, что принесет вам успех и известность. Потому что в карте «Кольцо» вот дом, видите, карта «Сад». Это как бы социум, интернет, ну, когда вы на виду, да, такая вот карта и удивительная. Здесь вот карта «Кольцо». Мы уже поговорили, да, что это хорошая карта. Здесь карта «Медведь рядом» и «Исполнение мечты». То есть вы сможете рядышком карта рыбы, вы сможете создать, да, создать что-то такое, что, о чем вы, кстати, мечтаете, что будет так здорово, что будет нравиться и получать кайф будете не только вы, понимаете? И карта букет, понимаете, вот о чем речь? Здесь вот э, расклад очень позитивный. Э, да, он на данный момент времени, то, как я его обрисовала, ситуация состоит, да, но если мы говорим о перспективах, о которых сегодня, собственно, тема расклада, что дальше, да, то вот дальше вас э, ожидает исполнение мечты именно у мужчины, потому что он находится в этом доме. А судя, потому что здесь карта сердца, ну, мечты возобновить, либо встретить новую любовь, либо влюбиться, у кого какой уровень, понимаете, либо жениться, либо, не знаю, там, в омут с головой, в отношения, у кого что, может быть, вы хотите не знаю, покорить дальние какие-то дали, судя по карте корабль. В чем перемены? Уходят какие-то ваши блоки, вы не могли долгое время поехать в какую-то страну. Это тоже здесь, я этот план сейчас тоже прочувствовала, вижу по картам, по связочкам. У вас будет очень много общения, приятного общения, любовного общения. Любовного и не только с женщинами. То есть люди будут, вы будете нравиться людям. В каком бы возрасте вы себя сейчас не нашли, мужчина вы либо женщина, это значит, что вы сами себе будете нравиться и, естественно, аттрактивно к человеку, ну, на которого вы смотрите, с которым вы общаетесь. Вот такой позитивнейший здесь расклад. Но, опять-таки, всегда очень аккуратно смотрите на окружение, Потому как в прошлом у вас как бы глаза, что ли, закрыты были, и вот видите, у вас целое вот это ваша есть, собственно, на данный момент времени ось вашего здоровья, психического и в том числе физического, и что у вас происходит в окружении, с кем вы общаетесь. Здесь очень тяжелые были карты, ну, людей, которые вам действительно добра никто из них вообще не желал, я так понимаю. Ну, в общем, это все уже уходит небытие, как говорится. Ну что ж, я была очень рада для вас увидеть такую прекрасную картину, озвучить ее. Давайте, дерзайте, делайте выводы по жизни, в принципе. Никогда не поздно начать как что-то новое для тех, кому вот новое-новое, я смотрю, новое начинание, чего бы то ни было, да. Дерзайте по карте ключ, у вас все получится. Ключ у вас в руках. От всего, чтобы вы тут не себе, не запланировали, перед тем, как мы открыли, собственно, эту тему. Дальше предлагайте свои темы, пожалуйста. Те темы, которые набирают максимальное количество для вас ну, интереса, я смотрю и понимаю, что... Ну, какая-то тема актуальнее другой. Хотя мне, конечно, интереснее брать э, более позитивные да, расклады. Вот хочу сказать такую вещь. Если вы сосредоточены на прошлом, и это прошлое, естественно, для вас ну, не, не алё, да, вот очень часто там э, тема, допустим, а как вот она живет, которая меня там вот, предала или обидела или что такое, я вам просто не советую такое даже смотреть почему потому что ну вы только возвращаетесь обратно вы не двигаетесь вперед задача же ваша э, двигаться вперед каждый день вы э, свою жизнь таким образом нарабатываете на тот поток, который нужен вам. Вы не отстраняетесь от потока, не останавливаетесь, не идете назад, не идете в даун, вот в этот крест, да, о котором мы сегодня говорили. Я вот все прорабатываю вот эту карту крысы. Почему у вас эти потери были? Вы слишком много думали о своем прошлом. Причем это прошлое вам очень не нравилось. Вот если вы поймете, что в этом есть ключ, ключ к тому, чтобы достичь вот этой гармонии счастья, которая вас ждет впереди то вот эта картинка быстрее быстрее у вас в жизни проиграется да вы быстрее почувствуете что вы сдвинулись с мертвой точки вот вы сдвинулись центральная карта расклада и все эти сущности уходят они уходят здесь просто две карты того что они уходят понимаете и на углах еще вот такие вот карты. Что уходит? Уходят ограничения, уходят потери, уходят финансовая нестабильность, уходят нервы, уходят, в общем, все то, что делало вашу жизнь неспокойной. Уже сел голос, много сегодня говорил, много работала. Желаю вам счастья. Реально в вашей жизни абсолютно все. Вплоть до самых-самых сокровенных мечт. Об этом сказал сегодняшний расклад Гран табло Ленорман. Всего доброго. Пока.